Sorry. Thank you. Oh, no, no, no. Thank you. Good luck with yeah. Thank you. Немножко скачет, да? Хотя вот оно, пожалуйста, повреждение. Порошком везде пахнет. Почему непонятно? Странная вонь. Порошок перемешан с бомжами, знаете? Бомжи в порошке. Такая вонь. Можно выезжать, вон она, моя тачка, вся в пыли. Пойду скорее открывать ворота. Позвонил сейчас клиент, который. Отдает мне завтра автомобиль. Должен был отдавать завтра там Toyota И Попросил забрать его сегодня, потому что завтра их автосалон работает, кажется, с 10 утра. Ну и, соответственно, я могу только в 10 к ним попасть. Мне это тоже не устраивает, потому что я хотел прямо к 8 завтра к ним поехать. Поэтому он сказал, у нас салон закрыт, но мы оставили тебе машину где-то там за воротами. Ворота не стали закрывать, ключи на колесе. Так что, ребята, квест вот такой предстоит нам с вами сейчас пройти. Будем искать от этого автомобиля ключи ворота эти открывать, забирать автомобиль уже ночью, чтобы завтра его утром не забирать. В общем, из дилерска уже закрыта, вот она. Они оставили ключи вот здесь, айскрим в мороженом. Я забрал у них ключи. Сначала я, я не понял. Они говорят, мы оставили ключи в соседнем офисе. Я пошел в тот офис. А там чуваки вино продают. Я говорю, здорово, чуваки, дайте мне ключи от, от камеры. Они говорят, мы не понимаем, о чем ты говоришь. Я говорю, ладно, все с вами понятно. И ушел. А позвонил ему, оказалось, ключи вот здесь, айскрим. Короче, провожу инспекцию, я не знаю, что писать Но, наверное, сейчас напишу просто Осмотр невозможен, проводил ночью Наверное, так Либо просто начертить кучу скретчей, Но это не по-христиански будет, правильно, ребят? Как вы считаете? Хотя, вот оно, пожалуйста, повреждение Да, наверное, надо с фонариком, в принципе, на камеру Сейчас, я думаю, записать Потому что это просто удачный случай Меня развести потом и сказать Чувак, да ты чего? Ты нам повредил тачку А я раз и видео им Пожалуйста, посмотрите. Правильно, ребят. Рано темнеет. Рано, ребята, поздно светлеет. Время сейчас 7 часов вечера только еще, а уже темно. И спать не хочется. Ну, ничего. Сейчас поеду на стоянку. Куда-нибудь поужинать схожу. Завтра с утра за работу. Так. Почти. Загрузили. Как, ребята, хорошо реально, что я в заметках оставил себе это место. Надо только вспомнить, как на него заехать. Здесь, по-моему, налево и здесь сразу направо. Да, очень классное место, ребят. В центре практически Лос-Анджелес. Так что, если кому-то нужно, скину адрес. Очень крутое место. Бесплатно можете здесь тусоваться. Рядом магазина, кафешки. Стоять сколько душе угодно. Чик И все, вуаля я приехал, разворачиваюсь и паркуюсь. Ох, то есть что за приведение Полотенце какое-то на голову надела. Или надело, или надел. Не знаю. В общем, я на своем месте. В общем, припарковал трак, ребят, и по старой схеме. Я уже так делал в прошлый раз. Пришел в кафешку Panda Express, пойду возьму поесть. И вот здесь вот сяду, покушаю. Вы знаете, в Лос-Анджелесе, ну по сравнению с Майами, например, если сравнивать, ну понятно, погода это все ясно. Хотя сейчас я без майки. Ой, без майки, без рукавки в майке Но еще, мне кажется, здесь грязнее Здесь даже какая-то вонь своеобразная Знаете, пахнет чем-то Как будто бы пахнет лаундри Как будто бы этими машинками В которых стирают, там так пахнет Как-то какой-то порошком везде пахнет Почему, непонятно, странная Вонь, порошок перемешан с бомжами, знаете Бомжи в порошке, такая вонь И, конечно, очевидно, здесь грязнее все-таки, чем в Майами Майами намного чище город так что, ребята, не едем в Лос-Анджелес, О, он еще и дорогой, Майами намного дешевле. Пойду за возьму себе покушать, заслужил сегодня. В общем, делаем распаковку, ребят. Взял кока-колу, захотелось, немножко вредного, а -а -а, чека я вам попозже покажу сейчас, покажу, что я взял. В общем, вот здесь соус, вот здесь такая штучка с желанием, ты разбиваешься разбиваешь, и там внутри желание. И рис, теряки чикен взял, и машерум, и чикен, кажется в ну, общем, грибочки с курицей. И здесь теряки курица. Ну, соусом теряки вкусная. И рис. Вот этим прям хорошо так наедаешься. А стоит это все, ребят. Ну, недорого, потому что это панда. Сеть такая большая. Очень большая. Стоит 11,28. 11 долларов 28 центов. Такую вот тоже. Забираю, ребят, с одного места вот такие две почти одинаковые машинки, да? Цвет, по крайней мере. Сейчас быстро инспекцию сделаю. И можно будет... Загружать Каен 2010 года А Volkswagen. А, вот этот, наверное, она забирает Точно, я думал, вот этот Как она у нас заведется Где? Как вообще ключ открывается Вот так И заведется ли но ну, память руля даже есть Нет, она еще не завелась завелась ребята газуешь она у нее такой разбег газуешь и она едет только где-то через полторы секунды короче разбег сильный хлам конкретный конечно Так, вот такой маленький джипчик грузим, Volkswagen 1960 что угодно, надеюсь, что он заведется, по крайней мере. О, как здесь воняет, как в этом уазике русском. Так, первое, как включается, давайте попробуем сначала, вот так, это заднее, вот так, это переднее, отлично. Высокая, маленькая, поэтому я не стал поднимать. Оп, оп. Так, багажник бы не оторвало. Ребята, багажник-то нам мешает. Офигеть, она высокая. А как нам ее загнать? Багажник снимать, что ли? Он вообще-то уже снят практически, да? Да, наверное, я его сейчас сниму. Он, по-моему, снят уже. Просто дверь открыть. Да, точно. И вот он поднимается. Сейчас назад сдам, наверное... Сниму его, потому что с ним невозможно. Ну вот, другое дело. Без багажника вылезла, влезла. Единственное, я боюсь, чтобы она не скакала. Ух ты, горячо. Немножко скачет, да? Это опасно. Наверное, надо чуть-чуть повыше еще эту поднять, по возможности. И что-то постелить. Загрузил ем, за ним поставил тот Volkswagen старый, наверх перекинул вот эту тачку MG. И сейчас мне ее надо сдавать. Не уверен, что она уместится, но хотелось бы, конечно, чтобы не выгружать. Смотрите, ребята, сегодня я себе в Home Depot вот такие конусы купил, по 8 баксов, кажется. В России их загружал, перегружал, мог набрать себе, да? А здесь пришлось покупать. Взял себе несколько штучек, раз вот так выставил, и немножко безопасней, правда? Очень хорошо в глаза бросается, поэтому ночью тоже их можно выставлять. Так, все, тачку отдал. Они говорят, давай нам Каен. Вот мои конусы. Кстати, Каен, слышали, как она называет? Она говорит, КН. Я говорю, что, припарковать здесь? Она говорит, да, да, припаркую. КН. Кен. Ребята, сейчас нахожусь в городе Санта-Барбара называется. Помните такой сериал? Я здесь был уже много раз, еще на прошлом трейлере на маленьком, я даже помню, был. Еду забирать Volkswagen. Нет, Mercedes и -E класс вагон. Вагон в Америке называют конфигурацию кузова универсал в России. Это в Америке считается вагон. Еду за вагоном. Ух ты, смотрите, ребят, какая классная тачка. транспортера транспортер, 28 тысяч долларов. Что тут у нас внутри? Это, видимо, спальное место или что это такое наверху? То есть вот это, да, раскладывается, наверное, я так понимаю, там можно спать. Но так ничего, в принципе, особенного, да? Просто обычные сидушки подстаканнички, никакого холодильничка, ничего такого нет, то есть нет смысла покупать, можно мой трак отсоединить и на нем кататься. Так, а что у нас вот это? Это уже 115 тысяч, это уже конкретно. Здесь вот такая вот штуковина опускается, здесь уже и холодильник, и подножка, пожалуйста. Что-то, тут -то сюда столик прикручивается, Ох ты! Понятно, да? То есть это целый дом на колесах, но такой минимальный вариант, скромный. И есть даже микроволновка. Интересно, движок дизельный? Наверное, дизельный. Сильвер. Количество миль 14 тысяч. Да, это дизельный движок. А вот это... Ну, выглядит, конечно, хорошо, так да, красиво. Но ничего особенного. Это газ, ребят, это бензин. Вот 22 тысячи. Что такое, как это? Луазик, помните, в России? Это стайр. Пинг какой-то там вообще военный это вот полу-грузовой. Ну, а дальше джипчики. И где-то здесь стоит Мерседес. Я его пока не вижу. Вагон, вагон. Где то вагон? А, вон он, вагон. Вон он. И 350, синий. Вот этот я сейчас буду забирать. Кто-то его, видимо, купил. Итак, ценно, смотрите. 75 тысяч. Вот это 125. 135 даже. Вот эта тачка, ребята, 30 тысяч долларов. Ну, красивая, конечно. Пять минут сказали подождать, что-то не сделают сейчас с Помыть эту тачку. Видимо, у них тут автомойка есть. А Я пока пойду, наверное, выгоню Каена и потом тогда заберу это. Забираю, ребят, вагон, реальный вагон, огромная тачка. Я помню, у нас когда-то была Форт Мондео такой же длинный. Удобно было на рыбалке спать. Сидушки раскладываешь и прям конкретно здесь прям метра два, наверное, с лишним. Помыли, отмыли, протерли. Можно выезжать. Вот мои конусы, ребята, ну какая красота, посмотрите, я выгрузил эту тачку, Опс. потому что слишком высокая она, надо сначала загрузить, а потом поднять уже Каен. Ребята, ну красивая же тачка, скажите, но не знаю, насколько оправдана цена, 30 тысяч долларов. С Другой стороны, если переводить на российские, то все дорого, так что 30 тысяч это вообще сколько, 2 миллиона 400 где-то, да, получается? То есть 2400, конечно, дороговато за тачку 2014 года, да? Но если на местные деньги и тачка очень нравится, то почему бы и нет? Женщина подошла, которой я отвез машину, отдал, Мерседес. Она говорит, блин, слушай, она что-то не едет. Как она работает? Она говорит, что-то не едет машина. машину, у меня говорит, обычно была говорит, коробка на механике Как она ездит? И берет вот эту, переключает аудиосистему Знаете, где посередине, на центральной консоли Она говорит, ну как это работает? Я говорю, не, не, не, не, вот ручка, ручка дергаешь вверх, вниз, все А, понятно, ну ладно А я, говорит, думал здесь, я говорю, не, это говорю, для аудиосистемы Короче, вот эту тачку выгрузила, а загрузить не могу, не заводится Оставлю ее здесь, поеду, пока отдам другие По каждому клиенту маленький обзорчик, ребята, вам сделала вокруг М8 БМВ В общем, какое-то масло или что-то Видимо, петли смазывали, когда открывали Это от петлей, но это, но это уходит очень легко Вот она, я просто не буду оттирать, потому что это было уже но просто зафиксирует, как это на пикапе выглядит Потому как клиенты такие эти, Немножко конфликтные Придирчивые, поэтому я буду Все это дело записывать Вот они внутри там что-то делают Внутри я вообще ничего не трогал Поэтому надо все очень внимательно Сейчас мне записать, чтобы на будущее Они не нашли никакие повреждения вымышленные Которые после меня уже были нанесены А, это даже внутри что-то Кровь какая-то Это внутри под пленкой внутри под пленкой короче клиент докапывается до всего типа она пыльная машина, грязная пошел внутрь смотреть вот эти какие-то вкрапления которые я даже и я не мог о них даже знать о этих вкраплениях, ну сейчас разговаривают то ли с брокером, то ли я не знаю кто ему это продавал машину, говорит она очень грязная и рассказывает о вот о всех вот этих ну типа повреждениях, да я к ним отношений, конечно, не имею, потому что я все это зафиксировал, все, что было снаружи, и на видео снимал, и, и фото у меня есть в документах. Он мне говорит, дай ключи. Я говорю, нет. Сначала распишись. Он говорит, я, я тебе говорит, я, говорит, посмотрю после мойки. Он говорит, я сейчас помою и посмотрю. Ну, хочет, короче, срубить бабла с брокера. А брокер, в свою очередь, будет пытаться срубить бабла с нас, с диспетчера. Поэтому я, как бы, в этом случае один, да, на стороне. Правды, Поэтому я все это дело записываю и сейчас, в каком состоянии автомобиль доставил, и потом, и до, соответственно, загрузки. Клиент расстроен на меня, не ни спасибо, ничего. Он говорит, как я могу оставить нот, not, NOTICE, ну типа заметки, как я могу оставить. Я говорю, я не знаю, как ты можешь оставить заметки, но я тебе могу показать, что у меня есть. Вот смотри, 50 фото, вот смотри, все твои скретчи я отмечал. Он такой расстроенный, видимо, брокер ему сказал, Иди помой машину, и потом, если будут вопросы, позвонишь, будем решать. Ну, соответственно, сейчас он помоет, начнет ныть про все вот эти повреждения. У меня все это видео есть, ребята. У меня все фото, все, что есть, все есть. То есть, на меня нечего гнать. Соответственно, будет жаловаться брокеру. Это к вопросу о том, ну, то есть, как себя обезопасить на этой работе? Я часто вижу в, на Фейсбуке, в дальнобойщиковских группах вопрос о том, а как же быть, как только делать фото, только делать видео, постоянно, постоянно делать видео, делать фото. Даже если вы не блогер, вам придется стать домашним диванным блогером, снимать все для себя, просто это дело, чтобы потом, если к вам будут вопросы, они обязательно будут появляться. И со стороны диспетчера, и со стороны... На брокера, и со стороны кого угодно эти вопросы будут возникать вы могли как бы себя обезопасить как минимум стой, стой, друг так не пойдет короче полтинчик ребята отдаю знаете за что сейчас покажу антенна немножко повреждена sorry thank you Oh, no, thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you thank you 50 баксов, она новый 50 баксов стоит Каен был высокий, я над ним, над Каеном поставил вот эту машину И видите, она немножечко повредилась Совсем чуть-чуть антенна повредилась То есть вот этим вот своим горбом задела крышу И немножко, ну не то что повредилась, просто краска немножко потерлась Она говорит, что делать? Ну женщина нормальная такая, говорит, да без проблем, что делать? Как это работает? Говорит, скажи мне, что в компанию обращаться или страховка или куда? Говорит. Я говорю, да не проблема, давайте я вам заплачу я говорю, Сколько стоит? Давайте посмотрим На ну, eBay посмотрели она новая стоит где-то 50 баксов. А я говорю, ну вам можно ее покрасить, в принципе, новую не обязательно. Она говорит, ну да. Я говорю, ну, давайте я вам 50 баксов дам на новую, и все. Он говорит, давай. Ну и на том мы пришли. Как говорится, ребята. Ладно, сейчас надо Porsche загрузить, а вот эту наверх кинуть. Фух, и поедем дальше. В общем, ребята, аккумулятор сел. Завести не получается, джампер не берет. Движок огромный, не получается завести. Надо к чему цеплять, но я ее сейчас следующую выкидываю вместе с этой. Поэтому заталкиваю руками. Удачное место, ребята, приехал выгружать последнюю машину Вот я сейчас на ней уже съезжаю и Вон там клиент стоит, ждет А вон там моя стоянка, то есть я уже в Сакраменто Вот прям за этим зданием я поверну направо И там будет моя стоянка Пойду туда, сброшу свой трак Заберу свою легковую машину И сегодня, наверное, ребята, куда-то поеду отдыхать Не хочу оставаться в Сакраменто, наверное, поеду в Рино Там сейчас погода шикарная Я думаю, не так тепло, как здесь Может даже и снег есть, вполне вероятно Так что вот такие планы Сегодня суббота, кажется, или пятница. Ну, в общем, наверное, в пятницу. Все, тачка отдана. Индус с индусской. Забрали свою тачку. И как обычно бывает, ребята, я говорю, что платить будешь? Он говорит, оплатить, позвонить. А, да-да-да, точно, у меня же кэш. В документах написано кэш. Он об этом, естественно, знает. Но, как обычно, пытаются схитрить, сказать, забыл. да, То есть деньги, деньги, такой стоит. Все, спасибо за тачку, а я ключи в карман держу. Я говорю, ну, пожалуйста. А деньги ты что? А, деньги? Точно. Блин, как забыли, ребята. Время не забыли, тачку не забыли, про деньги забыли. Так бывает. Сейчас вам, ребята, покажу, как далеко до моей стоянки с последнего заказа. Вот я выезжаю от последнего заказа. И вот я уже, ребята, на автостоянке. Три минуты буквально и я дома. И сейчас я поеду Беру свою тачку, еду на автомойку, на ужин и можно выезжать. Вон она моя тачка вся в пыли. Пойду скорее открывать ворота.